или простой способ заработка 40 долларов в день для всех желающих. Вот продажник этого курса, как мы все видим сейчас его цена на данный момент составляет сколько здесь у нас 690 рублей. Вот видите, его еще кто-то покупает, вот только что из Москвы кто-то вот приобрел. Вот курс оформлен, все как полагается. Ну, это вот не инфобизнес, не глопарт, не youtube, не форекс вот, можете ознакомиться но перейдя по ссылке ниже вы можете скачать этот курс абсолютно бесплатно смотрите еще опять вот что у нас да, да, вы меня слышите совершенно бесплатно сможете скачать этот курс ссылка будет расположена под видео в описании что получим мы в этом курсе а, мы получаем 10 уроков вот они судьбы значит видео уроков всего доброго скачивайте зарабатывайте до встречи